Привет, дорогие друзья! С вами Александр Андреянов. В этом видео мы поговорим о 10 законах, которые изменят вашу жизнь. Эти законы я собирал у мастеров, у учителей, у тех людей, у которых есть жизнь и результаты, и я делюсь ими с вами. Итак, сегодня мы поговорим с вами о двух законах, которые называются «Ничего не предполагай» и следующий закон «Делай все самым наилучшим образом». Что значит «ничего не предполагает»? Давайте рассмотрим и обратим ваше внимание на ваш опыт. И как вам известно, то вы можете в своей голове содержать те картинки, которые были в вашей жизни. И, как говорят, человек не может придумать того, чего не может быть. Так вот каждый раз, визуализируя, представляя или предполагая то, как мы поступим или то, как в нашей жизни произойдет ситуация, мы ее начинаем программировать. Поэтому этот закон вам говорит, сообщает о том, что если ты уже предполагаешь, то предполагаешь самый лучший из всех возможных вариантов. И также этот закон говорит о том, что если ты что-то ожидаешь, если ты чего-то ждешь, то ты, кстати к сожалению, получишь, скорее всего, разочарование, потому что все ожидания рождают разочарование. Будь свободен, будь счастлив и ничего не предполагай о будущем. Далее, следующий закон, который я хочу сегодня рассказать, он о том, что делай все самым наилучшим образом. И в нем есть всегда обратная сторона. Обратная сторона этого закона – застрять в перфекционизме и делать все самым наилучшим образом, и стараться, чтобы в твоей жизни было все самое лучшее. Это, к сожалению, приводит к очень печальным последствиям, потому что дорогая ложка к обеду, и лучше сегодня записать видео, которое вы посмотрите, и поставите лайки, и поделитесь им, чем я бы месяц готовился к этому видео и сочинял бы огромное огромные текста, пригласил бы съемочную команду и так далее. И так далее. Все это можно сделать, но лучше я сделаю это сейчас, и вы посмотрите это видео и поймете, о чем речь. Поэтому от вас зависит сделать самым наилучшим образом в нужный момент все, что вы можете сделать. Это взять самую лучшую камеру, которая у вас есть и э, поделиться самым лучшим опытом и самым лучшим знанием, которое у вас есть. Применяйте эти законы на практике, изучайте, изучайте себя, изучайте окружающий мир и будьте счастливы. С вами был Александр Андреянов. Подпишитесь, пожалуйста, под этим видео, если вам понравилось это видео. Поставьте колокольчик, чтобы быть все время в курсе новостей. Ну и самое главное, если вам нравятся мои видео, подарите их друзьям. Пусть в нашем мире станет больше богатых, счастливых, красивых, успешных людей. Пока-пока!